О том, что мой сын гей, я узнала почти 12 лет назад. Ему было тогда 19 лет. Вот. Я узнала, потому что я всегда с ним очень дружила, знала всех его друзей. Ну, не жила его жизни, но во всяком случае участвовала всегда в его жизни. И поэтому у меня были подозрения немного раньше. Потом эти подозрения укрепились, и я стала его спрашивать. Максим, это так? Нет, это не так. Где-то с недели я вот рыдала, я уже стала сильно-сильно подозревать, рыдала, плакала, спрашивала. В тот момент, когда я узнала, мне показалось, что мир перевернулся. Все, жить больше не зачем, одни страдания меня ждут впереди, ничего хорошего больше не будет. Стала спрашивать его, он говорил, нет, нет, это не так, нет. С неделю это длилась, я говорила папе об этом. Говорит, ты знаешь, кажется, наш сын и гей. Он говорит, ой, не говори ерунду, я знаю, мой сын мужик. Не сомневаюсь даже, мой сын мужик, все. Вот с недели я его пытала, сына, а он говорил, нет, нет, это не так. А потом в один прекрасный день я плакала, он сказал, да, это так. И я опять, и еще, вроде бы я уже знала, все еще хуже стало. Вот. Он позвонил своей знакомой подруге, которую я тоже знала Наташи. Наташа, приезжай, мама узнала. Наташа приехала, стала мне объяснять, что это не так страшно. Реакция моя была нехорошая. Я знала, кто его друг, и сказала, я пойду к его родителям. Он тебя старше, как его воспитали, как они могли. Я пойду, я разберусь, я все, я курчу. Ну вот пришла Наташа, спасибо ей большое, стала успокаивать, мне говорить. Конечно, я его, даже узнав, ни на одну капелюшечку меньше любить не стала. Я его любила так же сильно, как и тогда, но очень страдала, не могла понять, почему я. Почему именно в нашу семью попала бомба. Вот. И если бы тогда было, было такое, то, что мы, он сказал, если вам стыдно, я уйду из дома. Об этом, конечно, речи быть не могло, никуда он не уйдет, и не ушел, и мы ему этого никогда не говорили. Мы продолжали жить хорошо, мирно, дружно. Просто я все время плакала, по утрам встаю, выхожу в лоджию, сидит папа, там курит он еще тогда, и плачет. Вот так мы жили какое-то время, я еще долго, я, наверное, с год плакала везде, где только можно было, но старалась перед сыном не плакать. Вот. и если бы тогда было такое общество, как «Гентердог», были родители такие же, моя самая большая заветная мечта была поговорить с таким же родителем. Вот. Потом через какое-то время вот он стал работать в Гентардоке, и мы познакомились действительно с такими же родителями, они стали собирать таких родителей. Мне с каждым годом становилось легче и легче. Сначала, конечно, слезы были на всех наших, все родители плакали, и мы плакали, и это все тоже длилось. Вот. Но теперь я это принимаю. Я не могу сказать, что я очень счастлива от этого, но мой сын очень хороший, достойный, прекрасный человек. Поэтому это его лич... Я поняла. Нас, нам объяснили, что никто в этом не виноват. Потому что первая мысль, конечно, что я не так сделала. Это я виновата, не так воспитала, не так сделала. А может быть, во время беременности что-то там не так... Ну, в общем, не знала, что думать. Вот. И теперь я понимаю, что никто в этом не виноват. И, и вообще не это главное. Главное, чтобы человек был достойным членом общества, чтобы он не нарушал законы, чтобы он стремился в жизни к чему-то стремился хорошему. Вот. Мой сын таков. Я его люблю, я им даже горжусь, можно сказать. И он очень внимательный сын. Нам жаловаться на него грех. Мы его очень-очень любим. К сожалению, он далеко, и мы очень-очень скучаем. И готовы помочь таким же родителям, как и мы, которые только узнают, которые страдают, поговорить с ними, объяснить, если они хотят понять своего ребенка. Я могу сказать родителям, сестрам, братьям, родственникам, э геев, лесбиянок, трансгендеров, это не самое страшное. Хуже, когда человек преступник, когда человек, у него есть там дурные привычки или еще что-то. Это не самое страшное. Старайтесь быть со своими детьми помогать им, поддерживать их. Главное, чтобы они были достойными членами общества. Остальное, это не, не суть важна. Не надо из-за этого страдать, переживать. Если тяжело, можете обратиться к нам. Мы как сможем вам с вами поговорим, поддержим, пообщаемся. <encontra> <science teacher> <Morrissey> Дорогие наши дети, которые нетрадиционной ориентации. Не думайте, что вашим родителям и родственникам очень легко и сладко живется. Им тяжело. Старайтесь не огорчать их по другому поводу. Старайтесь любить их, опекать их, доверять им. От вас тоже очень сильно зависит, как к вам будут относиться ваши родственники из наших всех знакомых друзей родственников, ну большинство уже знает, что наш Сенгей на последней встрече у родственников у моей сестры собирались встречались, там за столом были люди, и я напрямую уже спросил, а что кто-то не знает, что мой сын Гей? Говорю, ну так вот я вам сейчас сообщаю, если кто-то еще вдруг не в курсе, потому что мне уже все равно абсолютно, кто еще из этих ста человек знает, а кто еще там не знает, мне это все равно, мы самодостаточные люди, мы ни от кого не зависим, ну так сложилось, вот. Что я хотел этим сказать? О том, что из всех наших родственников, друзей и знакомых ни один человек не отвернулся ни от нас, ни от нашего сына, именно потому, что, наверное, потому что вот он, он такой, он заставил людей настолько уважительно и с любовью относиться к себе, что люди, зная его, и зная, что он гей, они абсолютно адекватно и нормально относятся. Вот если бы у каждого жителя нашей необъятной страны, Молдовы, был друг гей, хотя бы один, они бы тоже к ним хорошо относились и не препятствовали бы принятию закона о недискриминации. Познакомьтесь, если у вас нету, познакомьтесь. Они замечательные люди, они замечательные собеседники, очень умные, тонкие, нежные душой люди. Познакомьтесь, если у вас нет, вы бедны, вы бедны духовно. Познакомьтесь с таким человеком, пообщайтесь с ним день, два, три, вместо вот этого заскорузлого, старого, как я его не знаю, пещерного вот отрицания, что вот, это, вот так, вот это плохо и все, однозначно, и не хочу ничего знать. Я не приму закон о недискриминации, хотя никто его и не видел. Я вот, например, хотел на русском языке его прочитать, так не нашел, его нету, а люди выступают и говорят, мы не хотим, чего вы не хотите, вы прочитайте для начала, чего вы не хотите а потом говорить о том, что мы не хотим того-то или того-то.